Скажите, как понять, что уже пора к Салье на прием? Как понять? Но, Хороший ты? вопрос. Как да. понять? А, есть два способа, мы вчера это обсуждали. Есть два момента, когда мы идем в спортзал. Первый момент, когда твое тело великолепно выглядит. Ты в прекрасной форме, и ты идешь в спортзал, чтобы себя поддерживать, чтобы разгонять, чтобы а, быть в такой же великолепной форме и постоянно получать энергию дофамина, энергию достижения, энергию силы. И есть второй момент, когда нужно идти в спортзал, это когда ты уже не застегивается на тебе верхняя одежда. Я про нижнюю молчу. Верхняя одежда не застегиваются. Стегивается. И тогда ты думаешь, надо идти в спортзал. Ну и Новый год уже на носу. То же самое с бизнес-ретритом. То есть есть два момента, когда стоит идти. Первый, когда у тебя реально уже все плохо, и ты чувствуешь, что ты находишься на краю, и не, ну вот с минуты на минуту этот лед под тобой провалится. И второй момент, когда у тебя все хорошо, и ты намерен это приумножить, ты намерен это сохранить, и ты намерен это поделить между своими людьми, в своей команде, в своей семье, в своем городе. Слушайте, ну куча людей, на которых не застегивается верхняя одежда, думает, что надо-надо пойти в спортзал и все. Да, вели, Великий прокрастинатор. Да. Я думаю, что куча людей будет также думать: надо, надо пойти на ретрит. Ну ладно, с ней пойду. Так сойдет. Но... Так а, сойдет да, да, я вам скажу, что, например, сейчас, да, я понимаю, когда я должна была прийти к Лев солье ближе, раньше к раньше, да, в тот момент, когда я утратила цель. Я утратила цель свою личную, для чего я вообще здесь. Я не понимаю, чего я хочу. Я не понимаю, Нет. чего я хочу. То есть я всегда знала, что я хочу, и в какой-то момент я не понимаю, чего я хочу. Да, так бывает. И вот, да, так бывает. Просто ты это не прожил. Я Много прожила, бы. и так бывает. И в этот момент образуется пустота вокруг тебя, потому что ты становишься слепым. Ты не знаешь, куда идти. Вправо, влево, назад, вперед. Ты не знаешь, что делать. И вот в момент этого ослепления... Нужно идти к Салье. Вы знаете, как звучит великое китайское проклятие? чтобы ваша заветная мечта сбылась. О, это проклятие. Это, это проклятие. же непостижимо. Да. Мы, же, да. мы же очень хотим, чтобы наша мечта сбылась. А это проклятие у китайцев. Почему? Потому что, когда мечта сбывается, твоя жизнь теряет смысл, твоя жизнь теряет ценность. И ты чувствуешь, что она больше не нужна. Поэтому... А разве не появляется новая? Не появляется заветная когда сбылась, не появляется новое. К сожалению, у многих людей на сегодняшний день не то, что заветные, даже какой-то промежуточной мечты нет. Есть только цели. А цели. почему? Почему это происходит? Потому что это мышца. Это мышца, которую важно тренировать. Это мышца э, мечта. мечтать. Подождите, подождите. Наши бизнес-тренеры все учат, что мечты превращайте в цели. Пусть это будут цели. Но сначала мечты. Конечно, тебя сначала, сначала что-то должно мечты. вдохновить, понимаешь? А потом ты уже из мечты ее так декомпозируешь и делаешь какие-то цели. Просто сейчас каждый из наших слушателей, думаю, подумает о себе. У него есть цели, которые не выросли из мечты, которые выросли цели с цели, цели с цели. Это вот продукт, который выращен искусственно. Согласен. Ильдар, от него вопросы. А супруги ведут совместный бизнес. Как не растерять взаимоотношения между собой? Мне кажется, никак. Ну, потому что мы работали на одной работе с супругом, вот журналист-оператор, и в конце концов мы говорили вообще только о работе. 24 часа в сутки. Вот короткий, дайщин совет. А знаешь, а я мечтаю, например, с мужем разговаривать о работе. А у нас не разная работа, быть. понимаешь? И все. И мы не разговариваем о работе. Чтобы сбылась твоя заветная мечта, да? Не дай бог. Не дай бог. <свят> Итак, что нужно, что нужно понять? Нужно понять одну важную вещь. Эмоциональный интеллект это навык. Навык это то, что тренируется. Создание и сохранение отношений это навык. Навык это то, что тренируется. Благодарность это навык. Навык это то, что тренируется. Бизнес-ретрит это пространство для тренировки. Вся работа со мной это тренировочные процессы, когда мы тренируемся. Тренируем те или иные процессы. Итак, друзья, совсем скоро мы продолжим беседу, а говорим об эмоциональном выгорании. Не забывайте о том, что автор самого интересного комментария получит два билета на, на бизнес-ретрит «Как эмоции создают деньги». Он пройдет в городе уже в новом году. 11-12 января все будет происходить в Доме дружбы народов.